Добрый вечер дорогие друзья, с вами команда Продвижение Плюс и у нас для вас хорошие новости. Вот мы заходим снова на наш сайт шалаш плюс плюс, это всем известно уже и на этом сайте мы можем видеть что? Можем видеть наши услуги, это продвижение мы продвигаем сайты и группы в социальных сетях за три месяца. Сайты на Wix, исключительно, которые делаются... У вас может быть основной сайт, да, но я могу делать вам сайт на Wix и его продвинуть в топ на первую страницу Google за 3-4 месяца. То есть... Непосредственно ваш сайт и внутренняя оптимизация вашего сайта у нас не входит в наши услуги. Также мы можем продвигать по названию фирмы бренду. Ну и в принципе по некоторым запросам, по нескольким запросам. Также группы продвигаем в социальных сетях, даем рекламу на в разных группах для этого предназначенных да и таким образом кто люди вступают в вашу группу кому это интересно и группа растет. у нас обычно группы растут потихоньку вот никто их не накручивает они просто сами потихонечку растут как все нормальные группы. Работаем мы по расценкам. Ну, это у нас, опять же, немножко же старый сайт. От 3000 от рублей в месяц без предоплаты. И работаем до результата. Также мы размещаем а, ваши ссылки да, на ваш сайт на всех а, доступных ресурсах. Там, например, на близко.ру или в справочнике в каком в каком-либо да в каталоге, на это мы размещаем. Все это входит в стоимость. Но сейчас у нас вот по поводу стоимости, я по поводу тарифов подробнее расскажу. Вы можете получить скидку, у нас первым 10 клиентам скидка. Мы работаем уже с января, наша команда работает и Скидка у нас для первых 10, то есть которые придут а, в это время, сейчас, то есть с мая. Также мы набираем нашу команду инвалидов с предварительным обучением. Ну, про обучение я уже рассказывал. Обучение будет онлайн три раза в неделю, по примерно по 20-40 минут, может 45, где-то так. В конце обучения обучение 3 месяца длится и в конце обучения после задания небольшого выплачивается вознаграждение всем обучающимся, инвалиды только принимаются, инвалиды 10 мест у нас есть для этого. Вот. А после обучения предоставляется подработка, Но это по желанию, кто захочет. Кто поймет, кто поймет, что это его, может подработать в нашем проекте. У нас небольшие заработки совершенно. Это поэтому, Потому что это у нас не работа, а подработка. От 500 до 2000 рублей в месяц. Вот. В зависимости, конечно, от наших за заказчиков, от суммы их оплаты. Это сайт наших партнеров, они тоже э, это SEO профессионалы по SEO оптимизации, они обучают, в том числе и бесплатные видео есть обучающие, бесплатные вебинары, там довольно много, вот я всем рекомендую зайти посмотреть, а также есть платные, там небольшие, начиная от 100 рублей и выше там э, вебинары, в смысле э, видео обучающие. И вебинары также платные есть, недорогие. Не вот, ну а сами расценки, все остальные вы там можете посмотреть. Там создание, наполнение сайта. Вот там есть как раз и внутренняя оптимизация, и написание, а, то есть контент там непосредственно, там тексты, да, на уникальные на ваш сайт. Вот это все выполняется нашими партнерами. Можете зайти и посмотреть расценки. Вот, а нас прочитать здесь вы можете. Что наши сайты в топе, это да, это уже ни для кого не секрет. Делаю, что они там делают, да. А заказчики у нас, я думаю, будут. Просто у нас один сайт по запросу такому продвинут, которому в голову не придет никому убивать, А другой сайт, действительно, это доставка в Ленобласть недорого. Я, я думаю, что это связано отсутствие заказчиков, просто с тем, что очень многим фирмам они не могут оплачивать непосредственно наличными, им нужны какие-то юридические документы, которых у меня нет, потому что я работаю, как многие курьеры работают, да, которые на разных э, оставляют, то есть э, на разных ресурсах в интернете о себе оставляют информацию, так работают э, курьерами э, в, в доставке. Это довольно распространенные, также там, в службах различных достависте, в пешкариках или где-нибудь еще работают по интернету получает заказы и деньги выполняют и платит комиссию с сервисом вот а кто-то предпочитает работать с фирмой то есть чтобы было все оформлено потому что платят деньги не из своего естественно кармана да а фирмы непосредственно и нужны документы подтверждающие что такой-то, такой-то, да, доставил и какая-то фирма, то есть за эти деньги отчетность. Поэтому я работаю то для частных клиентов, в основном, кому надо доставку в область, да, необходимо Вот, и я думаю, что если кому надо будет, заказчики сейчас появится. Но дело в том, что единственное, надо со временем договориться, потому что сейчас у меня не так много свободного времени, и э, сейчас эти доставки может выполнять наша служба курьерская, в которой я работаю, то есть не та, не та которая продвинута, сайт Стрела, стрела а вот моя, моя служба непосредственно такая частная, а м, официальная служба с юридическим оформленными документами, да, и она может выполнять все то же самое, доставка по Санкт-Петербургу и доставка по области. И эта служба есть, я вам потом ее покажу. Вот отзывы клиентов, которые а, вы можете почитать, все, все они пишутся, мы работали за отзыв, да, первые первые месяцы, и все они пишутся так, как есть. То есть они не, не пишутся для того, чтобы нам поднять какую-то поднять наш рейтинг, что мы круто продвигаем. Мы продвигаем потихонечку. Мы не не претендуем на звание профессионалов, а работаем как, как мы а, сами процессе работы, учимся, и вот, люди ничего не имеют против того, да, чтобы о них узнавали, потому что, например, некоторые параллельно, вот как салон женской одежды в Санкт-Петербурге на колокольной 10, женская одежда больших размеров, там хозяйка салона, она раздает ну то есть выпускает и промоутер раздает листовки и допустим это тоже очень все в, в комплексе очень все хорошо получается потому что а, человек читает салон мадам и то есть сам бренд а мы продвигаем именно а, по, по, то есть мы по запросам, может, сейчас у нас немного стало получаться. А вот по самому бренду, да, у нас продвижение идет хорошо. Но этот бренд же нужно, чтобы люди знали. И тем более салон Мадам Грисацу есть другой салон, тоже с таким же названием. Поэтому параллельно, когда человек вот читает, что есть такой-то салон, он эту листовку, если не выбросит, конечно, донесет ее до дома, то потом он в интернете посмотрит. А когда он в интернете посмотрит а, именно все с адресом, с названием, да, то он попадет вот на этот сайт а, непосредственно на сайт самому, с самого салона, он туда попадет. А, нет, это он попадет в группу, а из группы уже из группы ВКонтакте, да. Но здесь все все и представлено. А, здесь есть на Близко.ру, вот опять же, что мы делаем, это как этот салон оказался в топе за, за один день. То есть, как можно сайт, вернее, не сайт, а информацию, да, в топ за один день оказаться. Вот, кому это интересно, могут позвонить, спросить или самим попробовать. Конечно, я не гарантирую, может быть, это, это чудо случилось, и так именно с ними, а, с этим салоном так произошло, что они туда попали за один день. Но, а, тем не менее. Вот. Вот в группе вся информация. Группа у нас потихонечку тоже растет. Но, участников здесь, вы сами понимаете, что здесь, а, в группе для салона, это как бы салон Непосредственно салон магазин поэтому там в группе особо обсуждать я даже не знаю, что потому что там, ну, возможно, да, есть какие-то новинки и все это, но мы сейчас работаем а, с ними, работаем мы не так не так часто, не так плотно, по, по причине загруженности моего графика, поэтому. Возможно, к лету, когда уже будет сезон, мы будем более эту группу развивать. Вот. Поэтому здесь у нас, да, такие небольшие, небольшие, небольшие посты идут с информацией, с различными, в общем. Конечно. С, ва с вашей группой мы так делать не будем, но здесь, так как у нас не было договоренности, что мы именно в этой группе делаем что-то вот только по салону, да. А эта группа у нас здесь есть и реклама э моего другого курьерского сайта, пригородная линия. Э если кому надо. Потому что может быть такое, что кто-то захочет. Позвонит, допустим, в салон и закажет м, одежду. А живет он где-нибудь в Ладейном поле, или может быть в не в Луге. А, ему нужна будет одежда больших размеров, и в своем городе он не найдет такого магазина и, и возможности приехать. Конечно, это очень, но ну, так, м, скажем, без примерки покупать, конечно, опасно, но, тем не менее, у нас мож можно... И позвоните, и договориться. Вот непосредственно мой телефон, да, договориться. И я а, потом позвонить, перейти на сайт, да, вот сайт непосредственно сам. Вот, позвонить хозяйке салона и сказать, что я вот хочу выбрать такую-то, такую-то модель. Здесь некоторые модели представлены, да, но по этим картинкам, конечно, не все можно понять. Здесь только некоторые модели представлены. И позвонить договориться о том, чтобы привезли на примерку какую-нибудь модель. платье какое какое-нибудь в общем в общем все что вам понравится большого размера из одежды да так в общем то делают <клево> магазины там система оплаты такая что если вы покупаете то естественно курьерской курьерские услуги оплачиваются в меньшем размере а если вы примерили и вам не подошло то оплачиваются только курьерские услуги вот но здесь, здесь будет если летом может быть побольше моделей но в принципе вот поэтому телефон можно позвонить и узнать какие размеры какие вот, может быть, как-то договориться насчет покупки и насчет курьера. Но это салон женской, женской одежды больших размеров. Это не интернет-магазин. Поэтому мы еще даже насчет этого не договаривались. Но, в принципе, я думаю, это возможно. Вот таким образом группа наша, да, еще у нас, а, что, что может быть, а, что может быть на нашем сайте, а куда, а, вот наш сайт, да, вот, вы можете позвонить по телефону, а, написать на почту, также на нашей на странице ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, задать вопрос через сайт. Но лучше всего, конечно, на почту, потому что а, через сайт я не, не всегда могу отследить. <coughs> вот, а теперь о, о хороших. Но ну, это тоже, в принципе, были все неплохие новости. А теперь о совсем хороших новостях. Вот мы попадаем на наш сайт продвижения плюс, где мы уже не раз были, да. Вот это новости в первую очередь для заказчиков хорошие. Вот, для нас это тоже, конечно, хорошие новости, но для нас это будет э, э, еще увеличение нашей так скажем, еще больше работы нам прибавится. Вот в чем дело. А для заказчиков это будет просто прекрасно. Вот, что у нас тут появилось. У нас появились тарифы. Вот как вы уже могли читать, да, про нас, про наши стоимости, да, про наши, про наши тарифы, про нашу стоимость. Вот, и вот мы работали, да так мы собственно и работали за отзывы и без предоплаты теперь у нас по-другому немножко потому что у нас сотрудников прибавляется поэтому поэтому мы теперь сделали так что Стоимость у нас всего спектра услуг 3000 рублей в месяц. Первым 10 клиентам мы делаем скидку 20% процентов и не берем предоплаты. Также у нас условия для постоянных клиентов. Вот, если вы хотите с нами работать долгое время, да, и сделать хотите заказать дополнительный сайт на Викса для того, чтобы его продвинуть, да? Кстати говоря, я не знаю, говорят мне seo агентство многие профессиональные говорили, что очень-очень сложно его продвинуть. Но это связано с тем, что сайт Navix, он тем более бесплатный, в него человек а, посторонний, он как бы ну как посторонний SEO-оптимизатор, он а, ну, не может же без пароля зайти и делать там все, что... Как бы, в принципе, конечно, можно дать ему пароль, но... В общем, они даже не берутся за такие сайты, но и бог-то с ним сайты на Викс прекрасно продвигаются. Там есть свое SEO-продвижение. Вот, и они продвигаются, чтобы там кто ни говорил. И загружаются они не так уж и долго загружаются. Ну, секунду, может, 4-5. Вот так. Не 10 секунд и не больше. Может какие-нибудь потяжелее, да, вот вроде наш. Но можно даже вот взять с сайта Navix, даже одежда больших размеров. А, но ну, он уже открыт. Ну, мы потом попробуем. Вот. И вот мы переходим на нашу страничку тарифы И видим там прекрасных три тарифа. Тариф один из первых, как я уже сказал, это... 2400 в месяц без предоплаты. 2400 в месяц без предоплаты до результата. Ну, можно сказать так, что если у вас есть возможность, то есть если есть результат, то можно оплатить после первого месяца 2400. Да? Если результат по каким-то причинам нет, то есть нет заказчиков нет клиентов у вас, да, бывает такое тоже, то тогда можно, значит, работать, мы будем работать. Придумайте еще что-нибудь дополнительное к тому, что мы можем сделать. И работать второй, второй месяц, а также и третий месяц без предоплаты. Но, как бы сумма, как вы понимаете, 2400, она каждый месяц... То есть по истечении трех месяцев она должна быть оплачена. Вот. Потому что результата не. Результат, несомненно, будет. То есть. И хорошие, хорошие новости. Да, это 400 в месяц только за продвижение, вот, есть у нас, ну, продвижение группы и сайта и групп и за размещение ссылок, и, а также, в общем, весь спектр услуг, да, и посещаемость туда тоже входит, увеличение посещаемости, то есть, говорят, меня спрашивают, не на накрутка ли это, но это, Увеличение посещаемости, это и есть увеличение посещаемости. Это не что, как бы, могут возразить, что им, тем людям, которые заходят на сайт, им на сайт наплевать, и они никогда там ничего не закажут. Может, не закажут, а, а, может, а может быть такое, что и, что и закажут, потому что мы заранее не знаем, кто зайдет на ваш сайт. Вот она, а также мы направляем и целевую аудиторию. Целевую аудиторию ищем. Непосредственно уже в тематических каких-то сообществах. Вот. Но так как сами понимаете, что пока нам никто не платит, да, или пишет, то есть вообще, вообще не платит, или пишет отзыв то у нас работники они как они будут бесплатно тратить огромное количество времени это я могу сидеть пять часов 6 часов дади и даже больше там два или три дня могу сидеть над сайтом на Викс для вас да и ждать пока придет предоплата да потому что у меня есть такая возможность у меня есть работа своя и, и не одна, да, не в интернете. У меня довольно-таки, ну, как бы, довольно-таки это все занимает время, а у наших сотрудников, которые ищут работу на домой в интернете, они не могут работать нигде, кроме как дома, то есть, да, они либо, либо это связано с тем, что они не могут передвигаться, либо это связано с тем, что с их заболеванием в их городе не найти работы, кроме как на дому да, в интернете. Поэтому у нас строго с, с этим делом, то есть оплатой, вот хотите скоро в топ, тогда значит скоро в топ, вот эта ссылка ведет на нашу группу. нашу группу. И вот здесь вы можете все вопросы обсудить. Или написать мне в личные сообщения. То есть, предо... тут у нас предоплата идет. И мы обговариваем с вами, что мы делаем именно. Вот этот тариф «Скоро в топ», он именно и подразумевает создание дополнительного сайта на Wix. То есть, как бы... Ничего страшного, что будет, это не как называют еще сеть сайтов, да, сателлитов там, да, это не сателлит, это просто ваш другой сайт. Так же как у меня есть продвижение сайта, а есть у меня вот такой вот этот сайт продвижения, да, а есть сайт, на котором мы были в начале нашей встречи, да, это как он идет как информационная страничка, вот также и Викс можно сделать в виде информационной странички, вот или полноценным сайтом с какими-то, то есть стр... страницами разными, вот и самая приятная новость это банк услуг, самый приятный такой это, это как в разделе тарифы и вот вы попадаете в банк да попадаете в банк и тут вы видите что все э, заказчики к нам призывают призывание призывают э, название банка идите все что призывает всех заказчиков к нам почему к нам а потому что у нас здесь э, услуги четыре услуги, они у нас предоставляются по одному вкладу, то есть если э, коротко рассказать, да коротко рассказать вот четыре наши услуги психологическая консультация онлайн по, те, по телефону или при личной встрече, э, запись на курсы вебинара или онлайн занятия школы настоящей любви школа любви Продвижение вашего сайта, ну, вот это, вот это моя услуга идет. наша команда продвижения плюс, да. И доставка корреспонденциям по Санкт-Петербургу или области тоже моя услуга. Вот, и если а, я вам расскажу, да, а, всю а, систему да почему идите все и почему это самая хорошая новость почему потому что здесь вы оплачиваете за консультацию именно за третью так скажем потому что консультация на сайте бесплатная и консультация первая бесплатная а вторая она идет от 500 рублей то есть, вы считаете, вот уже это психологическая помощь, да, третья консультация и дальнейшие, да, они все идут по... Ну, там вы можете на самом сайте продвижения плюс прочитать, про разделе вот зайти, здесь прочитать все про психологическую помощь, да. И, значит, 500 рублей в час минимальная стоимость поэтому а, а стоит а, в дальнейшем, да, в дальнейшем а, столько сколько стоит два часа вашего времени то есть если вы за два часа зарабатываете больше тогда соответственно то есть, если вы в состоянии оплатить больше то соответственно и больше вот, но ну, здесь вы сами прочитайте всю, всю информацию. А, вот, но ну, это будет, да, в пределах 500 тысяч рублей. А, курсы школы, да, вебинары, занятия, они довольно, довольно недорогие, но все равно они в размере идут от 200 рублей, да, то есть это получается, получается тоже где-то уже около, около тысячи, наверное, да. У меня, как вы видели сейчас, для первых клиентов 400 оплата, да, это уже, уже получается около 400 где-то примерно, да, и доставка корреспонденции а, может стоить от 500 до 1000, это где-то уже 4, 4, 400 или 5000 в общем. То есть все бы э, эти услуги по отдельности, да, обошлись бы вам а, в 5000 рублей. Вот. Но еще дело в том, что, конечно, вам не каждому нужны сразу все эти услуги, да, или даже, может, какая-то нужна, какая-то не нужна. Где-то, может быть, э, нужна вам одна вам, другая вашему... Родным, третье вашим родственникам, а четвертое вашим родителям, ну, родственникам, родителям или а, знакомым. Вот. Таким образом, мы переходим сейчас к самому хорошему, мы переходим в клиентский отдел, да, к самой хорошей новости. И видим, что вклад спокойный у нас, нашего банка услуг, это банк услуг. А, вот, вклад спокойно составляет а, от 700 до 1000 рублей. И все эти четыре вида он включает. Но тут есть такой нюанс, что а, д, а, курьерские доставки надо обговаривать заранее. Это могут быть доставки а, две по Петербургу а может быть одна по области, ну, или даже две по области, это, в общем-то, вы можете со мной договориться без проблем, да. И продвижение здесь немного в другом плане. Здесь идет реклама вашего бизнеса на наших ресурсах. Но насчет размещения ссылок, опять же, я говорю, что это надо договариваться отдельно, потому что ресурсы, размещение ссылок на ресурсах, это у нас сотрудники в основном, потому что это у меня, как я уже говорил, что у меня есть одна работа, а еще курьерская вторая, да, вот, а все остальное, то есть, как бы, помощь психолога, как описывается, вебинары, вот, это все включает в себя, да, этот вклад, и вот вы можете сравнить, да, то есть тысяча рублей или или пять, то есть это в пять раз вы экономите, вложив в на в наш банк, да, сделал вклад спокойный в наш банк, вот так он называется, поэтому спокойный, вот и в банке нашем, соответственно, зайдете, когда вы можете прочитать про наш банк. Вот. Также мы ждем э, акционеров, да, кто будет э, оказывать услуги вместе с нами. Вот это вот такая самых, самая хорошая новость. Что теперь появились такие, такие вот услуги наши. Заказчики на продвижении, да, они еще, они еще об этом не знают пока что. Может быть они бы тоже в комплексе с нами оказывали, но у них свои, видите, здесь а, свои есть. У нас появился новый заказчик. А, сейчас мы с ними работаем. Они а, пишут, что довольны нашей работой и... А, мы тоже довольны, потому что а, у них, а, ну, мы в принципе-то конечно всеми нашими заказчиками довольны, потому что все наши заказчики это не, а, не сайты по каким-то мним, мнимым непонятным заработкам, не биткоина, не, не, не, не сетевики, не форекс, ни биржи. То есть это все, нет, я, не... можете как-то меня понять неправильно, да но в свое время я сам добывал биткоин и сам я э, ходил на сайты по каким-то заработкам большим, очень там 8 тысяч денег или еще что-то, новости читал, очень долго и упорно смотрел видео, и уже, как бы, да, у меня даже, ну, это в моей группе там где-то в начале есть, я даже, призывал присоединиться ко мне, чтобы скорее понять, выплатят мне все-таки деньги или нет. Вот у меня там даже были а, а, те, кто под моей ссылкой зарегистрировал э, рефералы, да, но а, мы все, все никто ничего не получил. То есть это сайты-обманщики. А на нашем сайте это все э, сайты реальных, реальных э, товаров или услуг. интернет-магазин одежды с вашим логотипом да он в москве находится чем он хороший не только разнообразием разнообразием всех а, видов да логотипов на одежде музыка а, по разным стилям да и рэп рок и электро металл, и вы можете посмотреть здесь разнообразные у кого какие вкусы предпочтения до да, музыкальные допустим на футболке с логотипом ну вот и также по играм по автомобилям подарки вот еще если можете посмотреть какие все практически тут религия страны рыбалка профессии йога военные картинки в общем да но кроме всего этого да если вы ну, не выбрали то что вам надо вот здесь есть пожалуйста свой дизайн присылать изображение а это все будет сделано на вашей ваш дизайн да на одежде которую вы закажете на футболке здесь есть здесь есть и детская и мужская и женская одежда не только футболки а также есть вот мы можем прочитать что практически все и майки все все виды да толстовки бейсболки то есть, логотип можно заказать и, и на на бейсболке тоже шапка но ну, сейчас э, лето сейчас больше ну можно даже и толстовку -то для такого лета потому что непонятно какое еще будет лето что носить футболку или, или что-нибудь свитер какой-нибудь детская то же самое тут толстовки футболки кенгурушки бейсболки кепки вот тоже с логотипами и вот допустим с такими или с вашим логотипом да вот это вот наш заказчика для которого мы, мы здесь мы разместили его контакты мы можем сделать э, здесь картинку но это уже в зависимости опять же для кого то мы делаем да для кого то э, по договору делаем мы такие картинки какие нибудь анимации специальные можем сделать если в принципе ничего сложного и это все ну, просто выглядит как-то, да, не просто человек видит какие-то ссылки, ссылки, ссылки, есть такие С сайты, это сайты увеличения трафика, там я тоже бывал, там ну, просто ссылки, и бесконечно можно переходить по одной, по другой, по третьей, и поднимать собственную ссылку. Ну, то есть, ну, нет, это, в принципе, довольно... Неплохо, но очень как-то быстро. Сайт очень быстро опускается в этом всем. Как бы типа поисковика тоже, но сайты расположены один под другим тут. А у нас вот здесь можем мы поменять. В принципе, у нас нет разницы. Если человеку интересно, он смотрит все и выбирает все. В будущем у нас будет по разделам. А так... А так, у нас разин, разницы никакой нет, потому что у нас не миллион страниц, да, как там, не миллион, не сколько-то там страниц, как в поисковиках. Но сделано, да, сделано нас по, по типу поисковика. Вот. Можем разместить на первом месте, сделать картинку. А вот, а чего это зависит? Да даже, знаете зависит, вот как в гугле <смех>, чего зависит, да, продвижение никто не знает, также и мы тоже не знаем, кого мы разместим, может возьмем и разместим кого-нибудь вот на первом месте тут это не зависит от того, кто нам сколько денег заплатит или еще что-то Неизв... неизвестно что мы тут еще разместим но вот именно на этой страничке у нас два места осталось осталось два места посещаемость у нас тут посещаемость у нас тут значит в прошлый раз я говорил 5000 человек в неделю но пока здесь она не 5000 человек в неделю то есть если кому-то надо да такую посещаемость какому-то нашему заказчику она, она будет 5000 человек в неделю вот. И э, среди этих э, людей непосредственно мы можем выбрать э, по регионам, да, и будут эти э, люди, какая-то часть из них, возможно, возможно, станет вашей целевой аудиторией. Но ну, для совсем, конечно, целевой аудитории, да, делается контекстная реклама. Контекстная тоже мы можем э, обратиться к тем нашим а -а -а. знакомым которые делают контекстную рекламу они вам сделают по вашему желанию контекстную рекламу вот то есть тут каждый может найти для себя что то интересное да и даже если человек пришел просто посмотреть сайт то есть ему на сайт то может быть ему как бы он просто просто зашел с сервиса, да, как заходит э, на, на любом сервисе там увеличение трафика, они заходят, а смотрят и уходят, как как я хожу, допустим, на сайтах по заработку хожу на сайт, да, я смотрю э, и ухожу, но ну, сколько я там, но ну, сколько раз я там оставался, сколько раз я там на этих заработках те, ну как сказать, деньги я там не терял, потому что я не вкладывал никакие никакие деньги, ни в какие активации там, кошельков и все такое, но просто как бы меня захватывала идея этого быстрого, фантастического заработка, да, и я там э, что-то делал, выполнил какие-то задания там, да, но в конце выяснялось, что я все-таки должен какие-то там 90, сто или 180, или 280 рублей заплатить, которых якобы не хватает, но, может быть, это действительно, э, как бы, но ну, кто пробовал, может нам рассказать об этом, да, действительно, написать, вот, и рассказать, что я попробовал, да, и действительно, теперь получаю 5000 каждый день, но что-то таких пока нету. Людей. Есть, конечно, которые зарабатывают 5000 рублей в день совершенно другим способом. Да, они а на этих сайтах. Это однозначно. А вот. Так, что я еще хотел рассказать про наши хорошие, да, новости про банк я вам уже рассказал. Да, что где мы размещаем размещаем на нашем сайте размещаем на главной странице вот как видите на главной странице можем встроить ваш сайт где вот у нас сделано сайты в работе да и у нас встроен да интересно почему то он Ну, возможно, возможно, заказчики переместили страницу по новому адресу. А возможно, это старая ссылка. Ну, в общем, вот, вот целый сайт можем строиться со всем, со всем этим контентом там, да? И, и все это... Все это увидят клиенты и... Обратятся к вам непременно. да? Вот а тут страница оплаты. Это вы уже видели страница оплаты. Это у нас тариф один из первых. Потому что он сейчас идет э, непосредственно. Да, первые 10 клиентов, с которыми мы работаем по новым правилам. Наш сайт работает. Это делается для... Наших сотрудников, потому что их становится больше и им а, нужна оплата. Сами понимаете, если они инвалиды, выйти из дома не могут или могут, но не, не на работу, а как бы куда-то им надо быть, но в магазин или в аптеку, а с одной пенсии это сделать подумаешь еще куда идти в магазин или в аптеку то есть у нас сайт не собирает э, деньги да просто так вот подайте нам подайте нам у нас есть благотворительный, благотворительные благотворительные э, взносы благотворительные да такая штука Штука на развитие проекта, да, но это не на развитие, то есть, ну, в общем-то, да, это на развитие проекта, но это не, не просто, что вот просто так нам дайте деньги, это непосредственно на наш проект обучения, а, потому что многие инвалиды, колясочники даже, которые вот познакомились с интернетом недавно, они все, все у продвижении как, собственно, как собственно, и я в профессиональном именно SEO-продвижении, где куча всяких разных нюансов, да, может нам уже в этом и не разобраться. Но, как видите, мы сайты размещаем, сайты, сайты продвигаем, и у нас это получается. Вот. И мы хотим, что мы хотим? Сделать обучающий курс обучающий курс такой по внешней оптимизации потому что внутренний я думаю оптимизация мы заниматься не будем то есть я ну что значит внутренний например в, в, на сайтах фикс она, она внутренняя и есть то есть там прописываются слова ключевые там все это раздел SEO сделан хорошо вот а именно вот изменения кода там и, и всякие разнообразные там э, вещи, которые делают профессионалы. Ну, возможно, единственное, что над, над контентом, конечно, над текстами мы будем работать, потому что без этого никуда. Потому что, как такая есть такая легенда или поговорка, что Поисковые роботы очень любят тексты уникальные. <свят> <свят> Не знаю, так ли это или нет, но, наверное, действительно, они очень любят их. И сайты такие продвигают. Вот. А если контент бедный, тогда, значит, понижают это сам поисковой выдачи вот, так что и, и именно этому мы хотим тоже научить наших будущих сотрудников. Вот и ищем для этого преподавателей э, волонтеров. А если мы найдем волонтеров, то мы э, преподавателям нашим заплатим за это. Вот для этого, собственно, и небольшие переводы, да, от э, всех желающих помочь нашему проекту мы Принимаем больших, больших нам не надо, потому что, в принципе, сейчас у меня есть возможность заплатить э, преподавателям. Как бы, ну, не прямо сейчас, а вот, допустим, какой-нибудь урок, да, и его оплатить у меня есть возможность. Вот. Но мы ищем, как я уже говорил, волонтеров-преподавателей и с оплатой. Вот. А переводы нам помогут если будет э, у нас э, потом потом еще под, будет ну оплата как бы тоже опла оплату за обучение мы платим инвалидам за то что мы их учим а, но ну, не мы собственно я могу научить не очень многому вот а наши преподаватели я думаю смогут и эти деньги, в том числе, пойдут и на оплату преподавателям. Потому что чем их больше будет, тем их будет лучше. Курс, курс рассчитан на 3 месяца, поэтому, значит, 3 раза в неделю по одному уроку, это уже будет 12 уроков, да, и на 3 это 36, то есть 36 преподавателей. Сколько из них будет волонтеров, сколько из них будет преподавателей, которым мы а, оплачиваем от 400 до 700 рублей да, за обучающее видео, а, вот это можно посчитать. То есть, это примерно сумма такая может набраться. да, То есть, возможно, я смогу оплатить. то есть это, Так что, это не принципиально. Вот это именно а, ну, кто захочет пожертвовать, тот может пожертвовать. Вот, а так в принципе у нас пока возможность есть, и пока что еще у нас записалось нам обучение не так много людей, потому что они тоже думают, еще справятся ли они сел просто сел, я считаю, что это реально освоить, это гораздо э -э -э проще освоить, чем программирование, потому что, ну для кого как, опять же, то есть у кого какой склад. Э -э Ума и способности, и, может быть, там, какие-то возможности по здоровью, да, например. Вот, но я очень жду, конечно, не только преподавателей-волонтеров или преподавателей с оплатой, но и также сотрудников, сотрудников, которые и найдут заказчиков нам, то есть они объяснят все преимущества нашей системы разместят ссылки, да? Почему? Почему я их жду? Потому что у меня, как я уже сказал, время буквально вечером остается там несколько несколько часов, там от часа до четырех бывает, да, и несколько несколько сложно мне тоже по заболеванию за за компьютером. Проводить, проводить очень много времени, поэтому а, а есть люди, у которых другие заболевания, они совершенно совершенно спокойно могут а, посидеть там, да, и побольше, да, если у них нет основной работы, вот, поэтому мы, конечно, ждем. Почему 10 человек? Потому что пока 10 вот, мы будем потому что им выплачивать вознаграждение и соответственно и зарплату если они останутся у нас работать а какое у нас к этому времени будет количество заказчиков еще неизвестно поэтому нам надо рассчитывать на свои, на свои силы на свои возможности вот а заказчиков мы как бы не торопим с оплатой, но мы все-таки их призываем. Призываем к оплате. Да, мы их просим просто посмотреть, что мы не, не занимаемся обманом, да, мы занимаемся реальной работой. То есть, это все делать, это все, это сайт, это все время нужно. Да? И человек, который делает занимается вашим сайтом сотрудник да или вашей группой всему тоже нужно на это время поэтому это время это его работа должна быть оплачена вот так что мы не торопим но все таки тем более что преимущество опять же я я показал да что чтобы сэкономить да и получить комплекс услуг, что нужно сделать, да, мы не забываем, мы заходим в шалаш, заходим в тарифы, и смотрите сами на выбор, кому, кому что по душе, да, а, либо скидки, либо он хочет только продвижение и хочет только в топ, а никаких курьерских услуг ему не надо, и психологической помощи тоже, хотя Зря, зря я бы не отказался от психологической помощи. А также от обучения в школе любви, конечно, я бы тоже не отказался. Вот, а кто наши четыре услуги все помнит, добро пожаловать в банк услуг. Выбирайте записывайтесь вот здесь вы можете записаться То есть, сделав вклад да как зайдя на страничку клиентской отдел клиенты и сделав вклад спокойный спокойно можете записываться но только заранее позвоните позвоните или напишите письмо нам вот страничка контакты вот, звоните и пишите. И там все детали уже будем мы обговаривать. И все возможные нюансы тоже. Вот, собственно, вот, вот на этой радостной ноте я заканчиваю эту не очень короткую, но а, полезную такую инфо информационную информационную радиопередачу радио-видеопередачу спасибо всем большое с вами была команда продвижения плюс и банк услуг наш банк идите все до свидания до новых встреч всем спокойной ночи